Первый сайт-специфик проект в Новосибирске, в принципе, и в первом театре в частности. Для нас самое главное, наверное, для всех, кто организовал эту лабораторию, то, что она ведет нас к себе самим, к пониманию того, какие мы, как мы существуем в городе, как мы с ним взаимодействуем и как город на нас влияет. Сама форма, в которую вписано это содержание, она необычная. Ну, то есть, когда... Привычная коробка, да, театра, она раздвигается, четвертая стена уходит, и театр выходит в пространство города. И происходит что-то новое. Как мне кажется, главная задача сайт-специфик — это убрать все границы. Потому что искусство, оно окружает нас везде и всегда, повсюду. И, наверное, в этом самая главная идея — найти искусство в чем-то обыденном. У меня есть две позиции. Я позиция художника, который очень любит разрушающиеся, да, вот эту... Эстетику безобразного и позиция гражданина, который понимает, как в этом трудно жить, не просто находиться в таких местах. Да. То есть сайт-специфик это всегда история про конкретное место в конкретных обстоятельствах. Если мы здесь, на росточке, делаем проект, вы понимаете, да, мы можем найти аналогичную заброшку, наверное, в каком-нибудь другом районе Новосибирска, в Кемеровской области или в Петербурге. Но это не будет сайт-специфик в чистом виде, потому что тогда это будет как бы сайт-специфик нечестный, или это будет проект, уже посвященный другому месту. Ну непосредственно как бы на кровоборатории мы начали готовиться в марте, как будет бы, вот, как раз выбирать локации, изучать что-то потому что первый раз в Новосибирске. Практически ничего о нем не знаю, кроме того, вот как сейчас за это короткое время я попыталась погрузить в историю города и района. Всего три проекта, три эскиза. Первый показ состоялся 9 июня в «Доме с часами». Было очень интересно освоить с помощью тела. Собственно, поэтому там работал хореограф, а не какой-то другой художник. Потому что мы работали с ощущениями с тем, как чувствуют себя люди в этом пространстве, которое существует уже сто лет. Действие э, происходило во дворе. Люди, и зрители, и музыканты были сосредоточены в галереях 5-го и 4-го этажей. Темой была невозможность взлететь или возможность взлететь, наличие крыльев, любовь, что дает нам силы в этой жизни. Вторая э, локация и второе место — это Росточка. Она тоже была выбрана не случайно. Это, с одной стороны, такой очень красивый и очень известный район Новосибирска, с другой стороны, страшно запущенный. Вот это сочетание жизни и смерти, это сказанная тема для нас Кати Андреевой, художником этой второй части лаборатории, которая э, тут является также и постановщиком. И потом ребята сами придумывали, какие действия они хотят здесь совершить. Третья история будет происходить, она будет начинаться в Ростовочке, но она будет происходить по дороге, она так и называется — по дороге. Э, в отличие от первых двух, которые э, на районе да, и в доме. По дороге в аэропорт мы будем двигаться в сторону Толмачева. И для всех, кто живет в Новосибирске, это какой-то такой путь важный, потому что это возможность уехать из города, или возможность уехать в отпуск, или возможность встретить дорогих. И это будут маршруты уже групповые, потому что если в доме с часами ребята, все 9 актеров, работали вместе, здесь они работают по порозень, они каждый индивидуально на локациях, то в истории по дороге, в истории по дороге в аэропорт, они идут небольшими группами. Это истории трех людей, которые объединились по какому-то принципу. Актеру нужно выйти на улицу, чтобы прокачать свои навыки, чтобы услышать звук окружающей среды, чтобы увидеть что-то вокруг себя, чтобы развить вот эту способность ПТД, когда ты знаешь, что сзади, спереди, слева, справа что-то происходит. Это тоже жизнь. Ну и для того, чтобы быть живым, потому что только на улице, только в реальной жизни мы можем быть на все 100 Равными самим себе она. Да? Вообще необычно. Ну, обычно мы другим занимаемся. А тут ну, приходится выдумывать, экспериментировать, какие-то мысли неординарные какие-то ходы придумывать. Самое сложное – это идея, затею которую ты решил воплотить. На сцене на тебя приходит зритель, он заплатил деньги, и он как бы готов воспринимать все, что ты несешь со сцены. А здесь люди просто прохожие, они как бы смотрят и думают, чем парень занимается, ему делать нечего, ну, то есть разные люди попадаются. Есть, которые очень восторженно принимают, о, тема, что это такое, вообще, очень прикольно, что-то придумали, что-то делают, а другие, мы сейчас охрану вызовем. И мне кажется, людям такой формат интересен, потому что мы всегда гонимся за чем-то новым, и нам всегда всего мало, и мне кажется, вот именно вот этот лабораторный проект, сайт-специфик, он как раз-таки, наверное, угождает... Вот бесконечным потребностям современного зрителя. Хочу больше, хочу хлеба и зрелища. Наверное, как-то так.